Всем привет. Сегодня необычный для моего канала контент, я начинаю тестирование блоков питания. И я особенно рад, что начинаю его с уникального и единственного в своем роде блоки питания, это FSP Hydro PTM Plus, с мощностью 850 ватт в среднем и до 1000 Вт в пике. А версия на 1200 Вт может выдавать в пике 1400 Вт. по крайней мере так указано в характеристиках на официальном сайте. Уникальное блок питанием тем, что у него гибридная система охлаждения. С одной стороны у него расположен стандартный вентилятор, который продувает блок питания, а с другой стороны у него расположен водоблок производства известного бренда Bits Power который охлаждает основную плату блока питания, в том числе силовые элементы и трансформаторы. Впервые этот блок питания представили на Кабетексе 2017 если я не ошибаюсь, примерно через год или чуть больше он появился на прилавках интернет магазинов США, у меня как раз такая версия на обзоре, и вот в ближайшем будущем будет продаваться и в СНГ. Как вы видите отверстие для подключения водоблока к системе охлаждения расположено на той же плоскости блока, что и разъемы для подключения кабелей питания. Подключать кабели водоблок не мешает, а вот от отсоединять их достаточно проблематично, но так как на работу самого блока питания это не влияет, то за минус это считать ну, в принципе нельзя, скорее просто неудобство из-за конструктивной особенностей. Зато водоблог обладает многими любимой RGB подсветкой и она реально красивая и официально совместима с программным обеспечением Aura от Asus, но на самом деле подсветка управляется любым программным обеспечением или внешним блоком управления подсветкой. Компания FSP одна из тех, кто на рынке блоков питания присутствует уже давно, и зарекомендовала себя как качественный бренд. Она наравне может конкурировать с такими топовыми брендами, как Seasonic и Superflower, которые делают качественную продукцию не только для себя, но и для многих других брендов. К примеру, Be white Именно платиновые блоки питания Big white построены на базе FSP, которую они и применили в блоке питания Hydra с некоторыми доработками и улучшениями. Я это сразу увидел при разборе и анализе этого блока питания. Кстати, вентилятор был производством неизвестной мне фирмы Протехник Electronic, но его шумовые характеристики были очень достойны, когда я проверил их при помощи контроллера оборотов вентиляторов. Сам вентилятор не крутится пока не будет превышен пиковый порог мощности равный 400 ваттам. Но вентилятор конечно же здесь не главное, а главная начинка. К примеру входной фильтр или как его еще называют фильтр электромагнитных помех имеет полный набор необходимой качественной элементной базы для защиты от дифференциальных и симфазных помех. Рядом с входным фильтром размещены три диодных моста по 15 А, Хороший японские конденсаторы Nippon Chimikon в высоковольтной части и в выходном фильтре, а также много дополнительных конденсаторов на плате с разъемами подключения кабелей. Также вы можете увидеть отдельную плату с подстрочными резисторами, там разместились преобразователи дежурного напряжения 3,3 и 5 вольта. А в рамках синхронного выбранителя за 12 вольтное питание отвечает 6 MOSFET Infineo 0901 NS каждый из которых рассчитан на 100 ампер. Правда, немного расстроил уже древний четырехканальный супервизор PS-223H, который выпускается с 2004 года, но в целом сойдет. Также нужно отметить, что трансформаторы блока питания собственного производства FSP. Многие из вас не поняли и половины из того, что я сказал, поэтому нужны наглядные тесты. Сейчас бы я перешел к замеру КПТ блока питания и пульсации выходных напряжений, так как нормальный тест блока питания без этих замеров обойтись не может. Но их в этом видео не будет. Если вы спросите, зачем мне тогда выпускать это видео, то ответ простой. Я обещал компании FSP, что сделаю обзор на отбок питания до конца сентября, так как уже скоро они появятся в продаже. Но в начале сентября я повредил запястье, а в середине сентября меня в эту же руку укусила оса, в результате чего я получил сильный химический ожог и не смог провести тестирование, так как моя рука была почти полностью парализована. Так что это видео является ознакомительным, а полноценное тестирование я проведу уже позже, и вставлю результаты его тестирования в обзор на другой блок питания от компании FSP Hydro G на 1000 Вт. На этом у меня все, до новых встреч.